с атрибутикой того времени и с личными вещами, старые фотографии. Мне, кстати, очень заинтересовало письмо Лобачевского Версману, которое, как выяснилось, не вскрыто и не неизвестного содержания, но